Попробуйте договориться с Путиным, через 5 лет все начнется сначала. Переходим вот вот с... о чем? Да. Да. Переходим к следующему вопросу. Во-первых, знаете, как человек, ну, тоже много чего в этой жизни переживший, не обо мне сейчас речь. Вы знаете, я привык вообще к такой смешной мысли, что 5 лет, 5 лет это очень много. А иногда для некоторых людей 5 месяцев очень много. И за пять месяцев можно улыбнуться, насладиться жизнью, поблагодарить Бога, что тебе они даны. знаете, вы мне тут как бы Тиньковушку советовали посмотреть. Да. У меня неоднозначное впечатление, но вот в части вот этого изменения ментальности, когда человек победил, вот сейчас иду, и выиграл, ты и выигрывает. Слушайте, расскажите ему, что пять лет это типа не срок. Пять лет для того, чтобы жили твои близкие. Пять лет для того, чтобы передохнуть. Поэтому не надо пятью годами так вот разбрасываться. А потом через пять лет много чего может произойти. Вон в восемнадцатом году подписали похабный Брестский мир. Думали навсегда, там, через год произошла революция в Германии. Ну что, где Брестский мир? Нигде. Понимаете, тут история, она же свои чувство юмора имеет. А... А, поэтому я возвращаюсь к другому. Вот в чем дальше проблема? Дальше проблема состоит... Это очень болезненная тема. И я не написал вчера. Это была моя первая реакция в телеграм-канале. Проблема в том, что Украина находится в положении, когда она не самостоятельно Немного вот в этом вопросе войны и мира. В каком смысле? Поясните. А, в очень простом смысле. Украина... Уступает России по человеческому потенциалу, в смысле количества мобилизационных ресурсов, по экономическому потенциалу, по ядерному оружию. И самое главное, Россия оказалась способна наладить собственное производство вооружений. Плохих, хороших, но собственное производство вооружений. Украина в эту войну, Украина очень много сделала с 2014 года. Я считаю, что Украина совершила подвиг в обеспечении своей обороноспособности, мы это видим с 2014 года. Проблема состоит в том, что Украина ничего не сделала для обеспечения своей обороноспособности до 2014 года. Украина прошла через тяжелейший экономический кризис, гигантскую коррупцию, сменявшую друг друга элит, развалила свою в значительной степени промышленность, и имея на самом деле отнюдь неплохой потенциал. Отнюдь неплохой потенциал. Она сейчас вынуждена это все практически делать с нуля. Поэтому есть неравенство сил. Оно реально. Мы хотим этого не говорить. Есть мужественный народ, есть сражающаяся армия, но есть реальное неравенство сил. Неравенство сегодня... потенциалов, скажем, да? за потенциалов. И сегодня Украина сражается в большой степени благодаря тому, что имеет финансовую поддержку Запада и имеет поставки вооружений. Эти поставки вооружений, они витальны. То есть, вот есть оружие, есть борьба. Нет оружия, нет борьбы. Это реальность. Она грустная, она плохая, но это реальность. Позиция Запада – это такой кран, понимаете, кран с кислородом. Есть две позиции. Запад может поставлять оружие, вот как он это делал после 2014 года, то есть практически не поставлять, тогда положение Украины будет очень тяжелым. Запад может поставлять по принципу «дайте нам оружие столько, сколько можем унести», то есть начать поставлять тяжелые современные реально вооружения, ракеты, больше дальности и так далее. Тогда Украина, мы уже понимаем ситуацию с обычной русской армией, Украина реально перейдет в наступление, но практически нет никаких. Это война, гарантии, что Украина остановится вот как граница. Там 23 февраля Украина перейдет эти границы. Украина, естественно, вяжется. Освобождение и Крыма, и Донбасса. И я думаю, очень трудно будет остановиться вообще, когда идет война на каких-либо границах. То есть это такой э, очень большой э, как бы, замах на то, чтобы быстро переросло все в глобальную ядерную войну. Ну, то есть, опять-таки, если свобода цены не имеет, ну и бог с ним, как говорят многие люди, ну, значит, переживем ядерную войну, останутся лучше из нас. Но, но, тем не менее, это, Запад не может этого не учитывать. Поэтому, что будет делать Запад? Скорее всего. Скорее всего. Но, к сожалению, поскольку э, я сейчас не о моральных категориях. То есть, все, что Россия совершала и совершает э, и до 23 февраля, но ну, тем более с 24 февраля, это глубоко аморально, это агрессия, это преступление перед человечеством украинским, но, ну, в первую очередь, перед русским народом. Потому что это его будущее сейчас режется. Он просто этого пока не понимает. Но, тем не менее, мы говорим сейчас о других терминах. Мой прогноз, что Запад будет поставлять Украине ровно столько оружия, сколько ей надо, чтобы не проиграть эту войну. Но не более того, и не будет поставлять столько оружия, сколько ей надо для того, чтобы эту войну выиграть. А это значит, если вы почитаете всю более-менее серьезную аналитику, то она уже месяц назад она стала потихоньку говорить о том, долгая война, тяжелая война, многолетняя война, позиционная война, как Первая мировая. Вот, собственно говоря, какой вот доминирующий экспертный тренд на Западе. Дальше возникает вопрос, что а в какой степени политическое руководство Украины адекватно информируют население Украины о том, каковой временной вот эта речь этих испытаний, которых и ждет. Когда...